Текучка. От многих людей слышится, вы знаете, не получилось, не успел, текучка не дана, так много операционки, прямо погрузился в эту операционную работу. Знаете, это звучит странно, как будто что-то или кто-то руководит вашей жизнью. Складывается ощущение, что не вы управляете жизнью, а вами управляют какие-то внешние силы. Я очень часто слышу, я занята, я целый день занималась работой, у меня такой перегруз, что я не могла найти 15 минут на то, чтобы сделать обещанное. Как это так? В течение 10 часов рабочего времени человек не мог найти 15 минут? Это значит, что не он управляет временем, а им управляют. До тех пор, пока вы не начнете четко и жестко защищать свое время, вас будет постоянно тянуть вниз. Вас будет заедать эта операционка. Будет мешать обстоятельства. Будут подводить люди. И вам всегда будет не хватать времени. Очень важно научиться защищать свое время. Именно поэтому нужно выделять время для того, чтобы закрывать все свои дела. Итак,